Hey, всем привет! С вами Тимрлап. И сегодня мы будем смотреть разоблачение на Никоглай. Конечно, я в эту историю большой накрутки и вообще всю эту ситуацию с шумихи я услышал давно. Что, кто он из себя представляет, я прекрасно знаю, но что. Вообще он сам себя представляет Я представления не имел до сегодняшнего момента Потому что видос блокировали, Хотел посмотреть, не получалось И плюс были проблемы Там, короче, возрастное ограничение на видеоролик Так что, кто смор... хочешь посмотреть, я, конечно, оставлю ссылку в описании Но может, возможно, опять блокировать Так что погнали разбираться Я, конечно, говорю, знаю ситуацию Но что именно прям так подкорректировал ее Я... Честно, я как-то не впадал с подробности, так что ну, давайте посмотрим. Так, надо примотать. Про ну, вот Вот если бы он. да, если бы он продолжил вот это. Копаться в этом всем. А ты кажется, это этого момента, Сейчас бы так занимался. Да, представь, представь, да, вот здесь тогда было на мятый. Сейчас, да, сколько объектов для разоблачений? Просто представь. Я бы да? задумайся, вот задумайся, после мяты кто был бы там? Братишкин, потом был бы я, потом был бы бустер, сейчас был бы николай Понял, вот это такая да, тема. Да, он бы в росте всем ушел. Разоблачения от меня не выходили уже около двух лет. На момент последнего разбора я думал, что это все, Что это именно та точка, когда на Твиче наступили светлые времена и больше не... Ну, после того момента смяты, когда это было два... Ну, ну да, два года назад это, помню, было даже не два, а три, я сказал бы. Смяты, помню, было... Ну, тогда был конфликт, тогда. Я, это Макрисский говорит, я помню. Тогда был он разбор делал, мне, мне даже понравилось, когда он, у нас люди пытались гелем как-то накачаться. Ну, то есть... Эм вкачивать в себя гель, делать вот этот такой вот э, голос, такой плю, плю, сплющенный такой, и это было прикольно, но с одной стороны там еще проблемы были, так что еще там наркоту принимали, так что сразу говорю, выпуск будет очень ограниченный, и сейчас проблемы еще с голосом, ну, на данный момент, так что давайте посмотрим как-то в тихой форме. Не будет повода возвращаться на этот канал. Вы бы только знали, насколько сильно я ошибался. История, которую я вам сегодня поведаю, даже близко не стоит с моими предыдущими разборами. Я вам расскажу о настоящем твичевском ОПГ, которое делало все, чтобы этот материал не вышел в свет. Я вернулся. Здорово, это Макривский. Всем подписчикам КУ, остальным соболезную. Я немножко перематываю такие моменты с музыкой, то бан сразу могут дать. Это видео должно было выйти еще прошлого воскресенья, но сейчас я вам расскажу прямо о некоторых причинах, почему оно перенеслось. Перед выпуском мы решили пригласить на некий предпоказ материала не ролика, а самих пруфов, некоторых стримеров и людей, которые представляют разные влиятельные mm -hmm. сайты по статистике и агентства, которые представляют стримеров. Условно говоря, мы позвали пчелки на Мазелова, чтобы понять, как будут реагировать с ними абсолютно разной аудитории. Мы позвали представителей разных сайтов статистики, чтобы показать, что весь наш материал полностью ей соответствует. Позвали Братишкина, чтобы посмотреть, как будет реагировать люди с IQ ниже 100. Ладно, это рофл. По итогу обсуждения мы пришли к выводу, что один. Надо много времени уделить объяснению материала, чтобы легко воспринималось mm, и да. было понятно абсолютно всем. Два, так как Никоглай был в бане, надо дождаться его разбана, чтобы не дать ни шанса на подготовку оправданий. И три, Братишкин подметил еще один неоспоримый пруф, от которого можно выкатить еще много материала. Оставалось только ждать, но так как информация о ролике уже вышла в свет, за эту неделю я столкнулся с неприятностями, которые подкинул мне сам Никоглай. Через mm -hmm. день, как я заявил о выходе видео... Ну сколько... вот вот, это вот эту ситуацию я слышал, сейчас мы послушаем, но с одной стороны... Ситуация, конечно, шакально тупая, мне кажется, и поступил он, конечно же, говенно, даже не говенно, а прям пидорский, так скажу, это даже выражаться буду, потому что это очень как-то низко со стороны звонить родителям, говорить оку херню, ну случайным образом в одном телеграм-канале начинают сливаться мои личные данные. Во время звонка маме я узнаю, что ей, моему отцу и тете, целый день вызванивали неизвестные номера. Эти люди представлялись полицией, службами кибербезопасности и угрожали моим родителям, что если от моего имени выйдет какое-либо разоблачение, то у меня и у моей семьи будут огромные проблемы, в частности с законом. Потом, через некоторое время, Никоглай запускает в ТикТоке эфир и говорит, что скоро на него выйдет разоблачение, но не просто разоблачение. Он говорит, что будут слиты все его личные Переписки с друзьями, близкими Которые якобы были проданы мне Утверждая все это, мол я ради хайпа Пошел и начал покупать на него инфу Он посылает огромную аудиторию, которая Начинает меня хуесосить, поэтому я сразу Во время публикации поставил эту галочку Надеюсь, она спасет После этого чел, который сливал номера, пошел дальше Он начал сливать данные моих родителей Угрожал слить документы и даже Запостил фото двора дома, где я живу Вы спросите, при чем тут не Гаглай? А все просто. Этим всем занимался чел под ником Абаддон, который хорошо общается с Никоглаем. Он сидел у него на стримах и уже помогал сливать mm -hmm. личные данные некого Мити. Никоглай репостил его сообщения в своем телеграме и звал на трансляции. Целую неделю они по очереди штурмовали меня со всех сторон. Пока один сливал мои данные, второй натравливал на меня аудиторию подписчиц, которая иногда даже желала мне смерти. Они пытались меня сломать, и у них это получилось. Ладно, наебал Колянчик, ты чё, вообще ебанулся? Твои дешевые трюки со слезами И ручной пес со сливом данных только сыграл не на руку Переносом ролика мы настолько сильно тебя забайтили Что ты начал сам сливать про себя вещи О которых мы даже не собирались рассказывать Ты правда думаешь, что ролик будет построен На твоих личных переписках? Но это... Тогда ты уже заведомо проебал Ты меня настолько боишься, что трясешься И пытаешься найти поддержку хоть в ком-то Но тебя все посылают нахуй Потому ты решил поиграть в клоуна, да публику Пожалуйста, я хочу вас попросить, вы можете, вы можете не, не, не форсить это, не Ой, распространять это. Ой, эти слезки, везде, что, это ужас. Когда все узнают об этом, мне станет так стыдно, от меня, наверное, все отвернутся, пожалуйста. Ты хотел выставить этот ролик как якобы рофл, но ты прекрасно знаешь, для чего он... Это как был прикол Самины, когда она маску не хотела снимать из-за ее нос, потому что у нее, нос у нее был какой-то вот охой. Большой, но потом как-то она на пластику все, окей стало. был. Обычный чел поймет, что ты пытаешься троллить, но аудитория детей воспримет это за чистую монету и пойдет везде бить в колокола, агрессировать и оскорблять. А этот пост, где ты запостил скриншот, где чел просит кидать страйки, ты говоришь, мне будет так плохо после этого ролика с грязью на меня, но не надо кидать жалобы, ребят. И кидаешь ссылку на мой канал, зная, что они пойдут за тобой, Коля. И, кстати, все именно так и есть. Мне реально приходили сообщения, что на меня пытаются кидать жалобы, только... Иду <laughs> тут я на такой байт один раз попался, но потом понял, что это просто был байт, так что не верьте этому, кому-то скидывают, так что это бред какой-то. Вот их YouTube слал нахуй. Каждый день ты делал новый вброс. То сравниваешь разоблачение со смертью матери, то делаешь вид, что это все рофл. Слышь, Ганнибал Лектор, не лезь ко мне со своими манипуляциями. Я тебя вижу насквозь. Пытаешься залезть в любую щель, чтобы никто тебя не заметил. Ты скользкий, как змей. Но сегодня мы откроем твою тайную комнату. Тут не будет личной информации у Никоглая, и нихуя у его друзей мы не покупали. Зато целый месяц мы собирали огромный пазл по кусочкам и готовы вам его представить. последнее время весь СНГ-Твич, почти все СНГ, ЯХЗ, как их назвать, наверное, молодежно-новостные СМИ обсуждают парня, который показал настолько резкий взлет, которого давно уже не было, а на русском Твиче даже близко. Просто представьте, какая это историческая хуйня, когда многомиллионные продакшены, самые популярные турниры, в самых популярных играх, интернешнл по доте, мажоры пкс где снг команды побеждают набирает зрителей немного больше чем с виду простой колян деньги копают в карман я хочу вам представить наше совместное расследование с создателем самого известного паблика по рутвичу Insight. мы mm. раскрыли схему в которой замешано более ста человек бессонные ночи эксклюзивные информаторы проверка многотерабайтных баз данных и все это ради того, чтобы понять, как зарождалась и делалась самая большая накрутка на СНГ Твиче. Для того, чтобы вам было проще воспринимать информацию, сегодняшний ролик я хочу вам представить в виде такой популярной аналогии с айсбергом. Мы будем идти с самого дна, с места, о котором никак не узнать обычным вот, зрителям, зачем то верхушки, где все фактически лежит на поверхности, но нельзя ничего доказать, если не ознакомиться с низами. А, мы начинаем с этого, типа, он по частям. Пардонт. 11 марта 2021 года был создан некий сквад под названием Пардонте. У истоков этого сквада стояли а такие слышу. стримеры, как Двейн Год, Женова и Абизака. Бля, я хз, как сюда попал мазел из другой мультивселенной, но не суть. Я, скорее всего, как и вы, нихуя не слышал об этом скваде, тем более стримеров, у которых, между прочим, сейчас онлайн около тысячи среднего. С нами связался информатор, который когда-то состоял в складе Пардонте. Его никнейм Шапито. Вот сразу пруф, что он был в складе. И... Так, ага. А, две секунды, дай посмотреть, а кто там еще был? Когда-то состоял в складе Пардонте. Его никнейм Шапито. Я вот пусть... сразу пруф... так, Так, так, так, так, так, так. так, так, так, так. А, Аки... Вот Акиру я помню, кто ты такой. А нет. Пусть... Вот, что он был в складе. Вообще даже не да. Расписание. Сначала его позвали в некий подсквад под названием Зодиаки, где он должен был обмениваться аудиторией в плюс-минус 20 человек с другими такими же стримерами. Вскоре он сказал, что он не так себе это представлял и ему предложили некое повышение до сквада Пардонте. На фоне такого предложения Челло стали больше общаться с Шапито, понемногу доверяя ему все больше и больше информации, пока, собственно, не ознакомили его с главным секретом, некой схемой, которая уже какое-то время успешно помогала их компании. Речь идет о накрутке. Если быть точным, то он должен был платить в месяц 6 рублей за машину. А вот тут самое интересное. Они настолько были помешаны на конспирации, что придумали свой сленг, на котором они общались, чтобы не спалиться. Например... Машина – это, собственно говоря, наша накрутка. Ключи – это доступ к накрутке. Ехать, условно, 150 – это значит крутить онлайн на 150 людей. А водитель — это человек, который во время стрима сидит и общается со стримером через сотни ботов. А в принципе, mm -hmm. я вам могу показать, в чем заключается работа водителя. За я время расследования слушаю. у нас появились Очень доказательства существования трех трёх программ по накрутке, которые используют стримеры из этого ролика. Сразу дисклеймер для Твича. Я против накрутки, и демонстрация программ также нет моих рук будет показана только... Ну, он, он неправильно, конечно, сказал это. Не накрутка, а раскрутка. То есть раскрутка это когда тебя раскручивают на разных видеосайтах, э, ну точнее, YouTube, э, тот же самый, Twitch, э, другие, короче, сервисные программы, которые тебя раскручивают. Накрутка, да. Там если подписчиков накручивают, то раскрутку он имел в виду, может быть для того, чтобы осветить проблему, mm -hmm. которая процветает на нашей платформе. Всем привет, ребят, хочу рассказать, как стать николаем за две минуты. Вот, например, у вас есть свой аккаунт, да? Mm -hmm. Вы накидываете себе тысячу онлайна, но понятное дело, что чат у вас будет пустой. То есть люди будут заходить, тысяча онлайна есть, в чате ничего не пишется. Поэтому мы заходим в такую чудесную программу, вводим ник своего аккаунта. Эту программу можно скинуть, например, трем своим одноклассникам, да? Одноклассники будут выписывать активность у вас в чате, и никто не сможет прикопаться. Делается это легко. Вот, снова же, мы ввели свой ник, ввели количество ботов, заходим в чат, и ваши друзья начинают писать у вас всякую активность. У, привет, и так далее, там, ха-ха-ха, ну, вы поняли, да? Все, все это делается довольно легко, вы сами видите. Mm -hmm. Дальше, чтобы это облегчить, можно сделать еще легче, например, создать текстовый файл вот такой вот. Заходим, да, в этом текстовом файле вы пишете рандомные слова, которые будут э, с каким-то там кд выписываться у вас автоматом в чате, то есть вам даже не нужно будет их писать. Заходим в авточат, и вводите задержка одна секунда, и в одну секунду будет одно сообщение. Вводим, Выбираем этот самый файл, который вы создали, вот и сейчас вот в чате начнется все автоматом выписываться. Когда будут у вас спрашивать люди и говорить, а почему такой большой онлайн, это вроде бы как бы нон нейминг где тебя не видел, ну, у вас не будет никакого оправдания. Но если у вас есть какой-то TikTok, например, в котором есть э, 23 миллионные, тогда вы можете запросто брать это как, как в свою защиту, и никто не сможет к вам. Это ранняя версия программы, которая выдавалась изначально в Пардонте, но перед тем как перейти дальше вам надо объяснить, как это плюс-минус работает. Вы видели в демонстрации, что там был текстовый документ под названием 200 ботов, так как на тот момент эти стримеры все же не пытались так сильно палиться, они крутили себе немного. Этот текстовый документ это так называемая база ботов, которая состоит из 200 аккаунтов, в нем находится логин и токен каждого из них. Токен — это вот эта хрень, будто просто на родом по клаве похуярил. Он дает возможность аккаунту залогиниться в чат, а соответственно и писать с аккаунта. Благодаря программе через тот самый текстовый документ подключаются боты. И так называемый водитель сидит в чате и пишет от их имени на протяжении всего стрима. Таким образом, через эту программу пардонты на протяжении огромного времени имитировали присутствие живой аудитории. Стримеры просто по очереди сидели друг у друга за кулисами и управляли этими ботами. И вы должны понимать, что такое спалить нереально сложно, Потому что как можно спалить ботов, которыми управляет человек, шарящий за Twitch? Они же ведут себя естественно. Ну, да. Вторая версия проги гораздо Они просто пишут 2-3 секунды. Просто подключаем ботов, можем наспамить разных сообщений прямо в программе. И по нажатии одной кнопки они уже будут отправляться с разных аккаунтов. Только уже можно выбирать намного больше пул из этих ботов. И все также же можно писать сообщения отдельно. А теперь я вам покажу еще одну программу. Похоже на эту, но немножко отличается. Здесь э, вот так она выглядит. В принципе, не не канала вводится канала. Вводятся все те же боты, 200 штук. И тут немножко легче, можно, допустим, ставить сообщения уже куча. И просто нажимается одна кнопка, и они начинаются все спамятся. Вот так вот. А теперь давайте сделаем вообще интересно, да? Мы еще запустим, например, к этой же программе Эту старую. Ну реально Уф. интересно. Вводим тот же ник. Количество тоже. Ну да, в общем, в принципе, все тот же самый, да. Только мы еще, допустим, к этим всем сообщениям можем писать, допустим, что-то от себя. Ну, то есть вы видите, вот просто за одну секунду. Разные тут чат. просто якобы пишут. Ну, например, Обалдеть. Закидывайте себе онлайн 600 тысяч. И все, и пожалуйста, поехали. Я взлетаю. Это, это про про просто скачал одну программу, точнее две, ну ладно, кто хочет. И спокойно раскручиваешься. Господи, девочки, мы нашли новый стартап, который мы можем устроить на Твиче. Все, я начинаю следить на Твиче, потому что... Нет, я, конечно, против такого. Лучше самому как-то там прорываться, как-то чтобы те искали, но когда настолько... Um, как объяснить? Даже не, по не пошло как-то объяснить. Как-то... Подло, некрасиво, стыдно даже, не знаю, как это еще объяснить. Ну Я поначалу вообще не понимал, как нужно себя не уважать, чтобы стримить каждый день, понимая, что ты общаешься с одним человеком, да. а делать вид, будто тебя реально смотрит 100, 500, 1000, 5000 зрителей бывало. Помните, пасту Привет, это я твой единственный зритель. Она теперь оказывается основана на реальных событиях. Наш информатор Шапитов в свое время не выдержал такого и сказал, что у него нет мотивации так стримить, и он не получает удовольствия от таких трансляций. На что Твойн Год ответил ему, что он просто относится к этому как к работе, и тут мы уже понимаем главную мотивацию этим заниматься деньги. Конечно, это все делается ради рекламы. Вот вам пример, как стримеры с накрученным онлайном лутают бабки с рекламодателей, которые ни о чем не догадываются. Блять, да у многих топовых стримеров и то меньше баннеров, чем у них. Сейчас я вас ознакомил с предысторией, потому держите это все в голове, так как все в этом ролике будет связано между собой. Давайте переходить к самому интересному. Плюс-минус в это время в тусовке сквада Пардонте появляется многим уже знакомый Катана. Катана, это кто? Честно говорю, я одного там узнал, и все. А Киру, Шапетун, не знаю, завод. Кто не в курсе, кто это такой, вот вам мини предыстория Катана, бывший участник 89 склада, которого кикнули больше года назад. Я все вспомнил, кто это, да. Но он не то, что. Он там какой-то конфликт устроил, что на него потом все в конце сказали, пошел. Что типа он что-то там стримы не хотел проводить, то он там а, как-то выёживался, то деньги забрал, куда-то ушел и появлялся, и ни с кем не общался, точно работал ради бабок. Все. И он такой, типа, ни с кем общаться не буду, я пошел. Все. И в итоге все этим закончилось. Я он он за обоснованные обвинения в накрутке, махинациях с рекламой паблики Братишкина и, самое главное, в обмане на деньги из скины. Вот, в этом ролике вы можете с этим всем ознакомиться. Может, даже кто-то помнит, он был у меня в старом видео, где заскамил чела на перчатке в CSGO. Бля, Катана, пиздец ты шара, конечно. Мир тесен, и я даже спустя два года не даю тебе спокойно наебывать людей. Я просто представляю твою ебало сейчас. Кстати, мини-отступление. Кто шарит за принца Петербургского, тот поймет сразу, а кто нет, слушайте. Так как много чего я не могу показывать на ютубе, некую информацию я увидел в неизвестном телеграм-канале неизвестного пользователя. <coughs> и просто ее освещаю. Я не имею к нему никакого отношения, а ссылку в закрепе комментов оставил кто-то другой. Вернемся к катанию. По чудесным совпадениям, Твейнгод, женова обязака люди, которые накручивают себя онлайн, начинают общаться с человеком, которого подозревали в накрутке и о котором я еще года два назад Делал ролик, где он обманул человека на скины А вскоре они создают новый склад под названием Завод Куда уже переходят все ключевые а -а -а. участники сквада Пардонте совместно с Катаной И чуть позже там появляется Никоглай И я уверен, эта встреча это именно та точка, когда зародился проект Проект о хайпе на цифрах онлайна Проект о самой хитро выебаной и большой накрутке в мире Начиналось все с обычных средних цифр по СНГ-Твичу. Только задумайтесь, первый стрим, на котором были вместе Никоглай, Жожо и Иван Зола собрал в пике всего лишь 3000 зрителей. Держите в голове этот стрим, мы к нему вернемся, когда я буду 3000. вам показывать стопроцентные доказательства накрутки. И, к слову, нас интересуют в первую очередь самые первые стримы, так как там использовались еще старые базы ботов. Испалить там накрутку было легче всего, хоть и цифры там уже были огромные. Ну что, пора вам показать. Каждая действие имеет противодействие а это oh. значит что если появился чел который смог набрать полмиллиона онлайнов то значит будет чел у которого есть огромная база почти с миллиардом записанных сессий который уже два года собирается oh, по всему снг твичу знакомьтесь алексей коди многие его знают так как он создатель самого большого сообщества о стримерах в снг стрим инсайд Помимо паблика, он два года mm -hmm. готовит Крупнейший проект по статистике СНГ Твича Под названием Data Pass Представьте себе на секунду Несколько ботов с 2020 года Собирает информацию обо всем Вы на минуту зашли на стрим Даши Корейки В этой базе уже это отобразилось Вы написали сообщение в чате у своего одноклассника стримера Это тоже уже сохранилось Чтобы было проще понять Вот, например, мы берем самого популярного бота на Твиче Мубот И видим, у кого и когда он сидит на стриме Для помощи в модерации Мне показывали эту базу еще задолго до. Mm года -hmm. И, и если вы не верите мне То также ее 3000. показывали, например, стримеру Мазелову. Да, возможно, вы подумаете, что Коди, как Цукерберг Собирает какие-то приватные Обалдеть. данные пользователей Но нет Тут записывается только то, что любой человек может увидеть своими глазами Итак, каким образом мы будем проверять это все на накрутку? Помните, когда я вам показывал программу, там был некий конфиг файл В общем, текстовый документ с никами и токенами ботов Благодаря этому конфигу у нас есть 100% ники ботов, которые точно использовались для накрутки И многие из них были прямо зарегистрированы под эту цель Ну что? Мы можем их проверить. Берем одного из наших 100% ботов и закидываем его в нашу базу, чтобы проверить, сколько и у какого стримера он сидел. Момент истины. Вот они. Мы видим ограниченный список стримеров, которые mm -hmm. смотрел этот бот. В этом списке мы не найдем ни стримеров фриков, ни стримеров 89-го сквада. Он ограничен mm -hmm. только теми Катан людьми, даже. которые входят в Пардонте и завод сквада. Тут и наш любимый продюсер стримеров Катана. Тут и наши основатели Абизака, Твейнгот, Женова, Даже моя любимая... Любимая танечка. Вытаскиваем любого. Бот с ником Трахостон. Кстати, к этому мы еще вернемся, но еще очень важный момент. Ники ботам придумывали сами стримеры, поэтому мы можем встречать тут амогусов, абобусов и прочие мемы. Что мы угу. видим? Исключительно участники завода и пардонты. Кстати, я думаю, многие ники, алдовой аудитории твича в этом списке знакомы. Кстати, у этого бота еще нескольких мы заметили что тендерли. Учитывая, что она общалась с никоглайм и засветилась вся сию бота, можно было бы подумать, что она также подключена к накрутке. Но... У всех ботов, в которых она фигурировала, было одно и то же время и минимальные минуты сессии бота, и мы заметили одну вещь. Стрим Катаны, который под ней закончился как раз в то время, когда начался стрим Амины. Я зашел на эту трансляцию и понял, что Катана просто дал рейд с ботами Тендерли. Так mm -hmm. они и оказались там. Тендерли, го. Давайте к Тендерли пойдем. Если вы то хотите... Ну, мы с Лешей очень серьезно Отнеслись ко всем стримерам из списка подозреваемых И потому пришлось проверять Около тысячи ботов вручную Чтобы понять, кто действительно накручивает А кто стал жертвой накрученного рейда Коди выложит весь список стримеров Которые накручивают свою телегу Ссылка на которую будет в описании У -у -у. Следующий бот, все те же ники Та же сессия с Тендри, но мы уже узнали Что ей просто дал рейд Коди ну, Мне очень сложно передать вам Что мы с Коди испытывали, расследуя все это Столько ботов проверено и просто в один момент нам поперло. Мы начали ловить. Мы наткнулись и мы нашли. Внимание на этого бота. Все те же челы и среди них мы видим нашего Никоглая. Сразу видно, что это не рейд, так как бот сидел у него на двух стримах подряд. На следующей странице все так же. Просто подряд бот сидит на каждом стриме с начала хайпа. В следующий аккаунт. К слову, люди рофлили с ников Абобус об в зрителях Никоглая. Ник нашего бота — конфетка Амогус. Также мы видим, как бот преданно отсиживает весь стрим хозяина. К слову, тут есть чел, который не входит ни в пардонты, ни в завод. Рич Бум 777. Но и этот чел связан с Никоглаем. У Коляна было пару постов в телеге. Это, это настолько просто вот создать одного бота и его все использовать. Это... Это, это про просто гениально, я, я просто не могу, и так на ну, постоянке сидеть и накручивать канал, ну это, блин, ну как-то меня даже немножко от этой мысли тошнит даже, я не знаю, кому как, но мне это тошнит. И с просьбой зайти к ричбуму, хороший друг передать привет. Так что даже тут все связано Кстати, на прошлых показах можно было увидеть, что все эти боты начинают активность с конца сентября Что дает нам также подтверждение того, что они плюс-минус с одной базы Следующий, все те же люди, просто идентичные картинки а, Авдеич еще тут. Но и она со склада Пардон, ты здесь? Завод здесь? Все на месте, отсюда, и Никоглай здесь. Один, второй стрим. Че, настолько преданная аудитория из тиктока, который смотрит Никоглая и его сквад исключительно? Правда, зареганы они были все до декабря. До хайпа Никоглая есть и более поздние сессии, просто с каждым разом становится все больше онлайн и все сложнее вычислять. Сложно представить, сколько прямо сейчас аккаунтов регается эксклюзивно под Никоглая. Там же ебать анонсы выходит. Я точно лям соберу. Я промолчу. На самом деле все идет к тому, Ребята, что у нас открыл, будет веру, скажу, что, что у нас будет в Аней еще один самый-самый заключительный, самый-самый, что ни на есть настоящий где будет миллион зрителей. Все реально к этому идет. <свес> я просто представляю, ебало катаны, когда к нему приходит Николай и говорит: Будем апатлям. <свес> и таких ботов просто дохуя. Вот, смотрите. Но я не могу просто бесконечно показывать вам каждого бота. Этот ролик бы длился вечно. <свес> потому мы придумали гениальную идею. А теперь вы готовы к масштабам. О! Наконец-то. Эффект Никоглая. да да да да да Давайте возьмем самый крупный стрим Никоглая, которым он так кичится. Топ-рекорд СНГ-твича поднятие нас с колен. Спасибо николай что скинул скриншот своей статистики этого стрима и помог забить последний гвоздь, так как имея огромную базу по зрителям твича, можно спокойно все проверить. Продемонстрирую нашу проверку на круговой диаграмме, чтобы было понятнее. Это единственный момент в ролике, где надо напрячь мозг. Это сложный и важный момент. Итак, благодаря Никоглая мы знаем, что есть 1 миллион 366 тысяч 585 уникальных зрителей, которые были на трансляции на 570 тысяч онлайн. Так как у нас есть все авторизированные Запомнили. Сессии мы можем их отнять от общего числа, и получится 604 543. Это зрители, которые не были зареганы на твиче на этом стриме 604 тысячи пользователя это процента. Да, блять, это почти половина. Для сайтов, которые якобы вычисляют накрутку, достаточно 20 процентов, чтобы сказать, что у стримера накрутка, а тут почти половина. Окей, идем дальше. Они не зареганы, значит, по ним мы ничего сказать угу, не можем. Понятно. Следовательно, авторизировано 762 тысячи. 2042 зрителя давайте это число проверим на даты регистрации возьмем период до хайпа и после хайпа никоглая после декабря Среди тех, кто сидел на этом стриме у Никоглая, зарегистрировалось 305 632 пользователя. А 450 тысяч зрителей, которые сидели на стриме Никоглая, были зареганы до декабря, то есть до хайпа Никоглая. Несколько тысяч потерялись, потому что эти аккаунты сейчас находятся в бане, и по mm -hmm. ним мы тоже не можем сказать инфы. Стоп, это что получается? Всего 22% из всех уникальных зрителей были Сидят зарегистрированы после хайпа Никоглая... А где же это миллионная аудитория тиктокеров? Но это еще не все. Имея информацию по сессиям людей, мы можем проверить, у кого они сидели на стримах. Наша гениальная идея, не буду хвастаться, заключалась в том, чтобы найти число зрителей, которые были зарегистрированы до хайпа Никоглая, при этом сидели только у Никоглая, Пардонта и завод Сквада. Мы <связывая> просто охуели, когда увидели это число. 234 831 пользователь был зареган до декабря и ни разу не посетил других стримеров, кроме Никоглая, участников завода и Пардонте. Ни у кого, ни братишки на них... <связывая> это просто гениально. Накрутить столько людей потом раскручиваться спокойно на других медиаплатформах в виде тиктока, э, ну лайки молчу, инстаграм и там что-то вот это, раскручиваться, а потом резко к тебе приходят люди и ты такой, начиная меньше-меньше, потом получается у тебя 400 тысяч, ну грубо говоря, зрителей, а потом еще начинать крутить в 200-300, просто оборотов, это, это просто свихнуться. Хесуса, ни Вавилона, ни Бусера, абсолютно ноль посещений. Как вы думаете, есть ли вообще такие люди, которые зарегались до хайпа Никоглая и смотрели нет. только Пардонта -то и нет, Завод, нет. когда у первых тогда онлайны были по 200-300 людей? Я в такую хуйню не верю. Почти 240 тысяч настолько преданных зрителей. У меня ебало настолько далеко улетело, что до сих пор не вернулось. Дальше мы анализировали остальную часть и в принципе можете сами все увидеть. 5% сидело у Никоглая, могло сидеть у завода и пардонты. И за все время посетили от, от 1 до 10 стримов. Точнее не так. От 1 до 10 сессий. Это может быть 10 посещений одного и того же стрима, условно. Это еще одна большая цифра людей, которые были заряганы до хайпа и будто бы ждали стрима Никоглая. А до 10 сессий на других стримерах могли, условно говоря, набить на рейде от завода или пардонте. 1% имел от 10 до 20 сессий, что тоже, кстати, не так много. 4% от 20 до 100. Во, походу не боты начались. 5% от 100 до 1000. И 0,6. Более тысячи посещений В доказательство Коди выгрузит огромный файл По регам этих зрителей Чтобы вы могли сами грубо говоря Проверить каждого вручную через слэш юзер И если мы mm -hmm. представим что не существует людей Которые никогда не видели других стримеров Кроме Пардонта из завода Что то не слабо в это верится И крайне мал шанс что есть люди Которые кроме тех же складов, побывали максимум На 10 стримах за всю жизнь то у нас получается приличная цифра, почти 300 тысяч зареганных ботов. 600 тысяч незареганных. Кто-то из вас верит в такое число вообще, учитывая, что самый популярный стрим в ТикТоке Никоглая собрал 100 тысяч онлайна, а остальные от 10 до 50. Также мы уверены, что боты регаются до сих пор, и думаю, что в числе регистраций после декабря может также быть хороший процент но это предположение и что у нас получается сколько чистых зрителей среди вас есть люди которые заходили посмотреть чисто из-за рекордного онлайна что у нас по итогу я буду рад если хотя бы 30 процентов окажутся не накрученными. Ну да. нам за месяц или несколько баз этих ботов от 200 до 2000 это просто файл в котором некие токены от 1000 аккаунтов только исходя из этого мы можем быть уверенными на сто процентов что это боты зареганы под накрутку а сколько еще таких баз существует. учитывая такие цифры на проверке но ну, если это две базы еще существует еще Я 5 для доказательства, даже что больше дата пас правильно сохраняет сообщение пользователей попросил вадима так как он модерник когла показать действительно либо ты с базы пишут у него в чате так и оказалось кстати давайте сыграем в игру поставьте на паузу и попробуйте найти общее на трех картинках правильный ответ дата регистрации дата подписки и и дата, когда бот перестает сидеть у Никоглая Что говорит mm -hmm. о том, что эту базу перестали использовать для чата еще одним крупным аргументом для меня стали рейды. Рейды, которые никогда никогда не дает, вроде как он говорил, чтобы не ставить стримеров в неудобное положение. Мол, такое огромное количество к нему залетит и ему будет некомфортно. Охуенная отмазка, но мне кажется, я знаю в чем дело. Я до этого специально вбросил еще скрин незаметно, где в сессии бота можно было заметить одного большого стримера. Уважение всем внимателям, внимание, наш стопроцентный бот каким-то образом сидел у бустера. Но что mm -hmm. мы видим под ним? Тот самый первый стрим Никоглай с Иваном Золо, где сидело максимум 3000 зрителей. Класс. Находим запись этого стрима и видим. Стримы будут проходить ежедневно, и мы летим с вами к бустеру. Напишите, заспамьте ему чат, что вы от Никоглая, сейчас через 10 секунд, когда будет рейд Просто заспамьте рейд от Никоглая Конкретно суеты там наведите Абсолютно такая же ситуация, как Стендерли Боты отобразились только потому, что Никоглай Дал рейд бустеру. Таких mm -hmm. совпадений Не бывает. Боты появляются у непричастных К этому стримеров только из-за рейда И возможно это самая главная причина По которой он с приходом большого онлайна Перестал давать рейды. Потому что так называемым Водителям пришлось бы обслуживать еще и Стримы, на которые Никоглай закидывает рейды чтобы никто не заметил, не поведения ботов и резкого исчезновения условных 200 тысяч зрителей через минуту. Потому да, проще не давать рейды, и никто ничего не подумает. А если предположит такое, то хуй докажет. Условно, недавно строго пытался намекнуть аудитории на стриме, что с онлайном тиктокеров что-то неладное. Но делать такие вбросы без прямых доказательств, это, так сказать, не с гаечкой шипериться. Потому аудитория его не поддержала в таком. Ну да. Кстати, о рейдах с человека, который учил пользоваться программой накрутки. Не, не, не, не. Вы можете вообще, если, ну, вы или ваш водитель, неважно, можете открывать несколько контачки. тачки. Вы можете открыть три условные. Ну, это не де ну, девушка, на, да? Игры, рейды, потому что рейды обычно все с рейдами, с рейдами на онлайне, там, 200, 300. Не а, может, это кто-то кто купил, походу, да, кто Еще кто-то купил. один интересный момент. На том самом первом стриме с Иванзолой Никоглая чат спамил дать рейд Shadow Rayzu, А потом, когда он это пытался сделать, модеры начали его отменять. А потом, и вовсе, кто-то позвонил и запретил давать рейд. Mm. Все, Всем спасибо, кто был на стриме. Передайте им Рейзу, напишите, что... Кто отменил мой рейд, блядь, к Рейзу? Кто отменил мой рейд к Рейзу? суки? Спасибо, больше не отменя... Меня отменяют рейд к Рейзу. Кто отменяет мне рейд к Рейзу, блядь? Почему я не могу зарейдить Рейза? Кто отменяет рейд? Mm. Модераторы. А у меня модераторы вроде могут отменять рейд, да? Секунду, блядь, не звонят, нахуй. Вот ему и говорят. Отменил Сегодня рейд. люди сверху, говорят, его рейдить нельзя. А дело в том, что Shadow Race был одним из первых, кто предъявлял заводу за накрутку. И чтобы эта тема не поднялась, Коляну набрали и сказали не рейдить Shadow Race. Кстати, рейд... А, походу, если бы он начал рейд... Там бы уже все, грубо говоря, сверху поднялись и сказали, нам уже по голове нап нап нападают. На следующий день им позвонили бы, сказали, у вас полная раскрутка, там был бы дофига э, тоже то, то, что это вам не зовут. <с> и все, и пошло дело по говном, по трубам. Поздоравливай, а то сейчас откиснешь и ничего подтвердить не сможешь. А сколько пафоса появилось за два месяца? Я, я, я сотворил историю. Топ-1 стример всего Твича. Ну я да, просто а не понимаю, как можно строить настолько жесткий образ будучи настолько пустым. Как можно затирать за историю рекорды, когда ты понимаешь, что в один момент вся эта хуйня может сплыть наружу? Да, я смотрю на миллион онлайна, чтобы войти в историю. Типа, я уже ой, обогнал XQC, которого часто ко мне ставили в пример. Я обогнал его вообще без шансов. Именно вообще. Чувак именно даже не нюхает мою жопу, насколько я уже далеко да от ему, него. Да ему так похуй на тебя, поверь. Сколько ты там говорил у тебя сабов? Нет, только что мне написали информацию. У меня половиной тысяч платных подписчиков, но при этом это все еще меньше, чем у тебя. Но я никогда не призывал подписываться на мой канал. Не а я волос, что ли призываю? А на самом деле 750 сабов. И это еще на 100 прибавилось с момента, как он это озвучил. Mm -hmm. Ты пиздишь даже в моментах, которые может проверить абсолютно любой чел за один клик. А знаешь сколько у XQC, который по твоим словам жопу тебе нюхает? 78 тысяч. А mm -hmm. это еще по 5 долларов, а не по 130 рублей. Какое ты влияние оказываешь? Какую ты историю делаешь? И какие благодарности тебе может давать зарубежный Twitch, если ты убыточен для него? Это, кстати, из слов бывшего сотрудника. Уникоглай, а -а -а. благодаря тебе мы теряем миллионы, так как твои сапки составляют 0,4% от среднего онлайна. Но спасибо, что в обсторе поднял Twitch на первое место. Чел, ты даже в этом моменте спиздил. Твич никогда не поднимался в мировом обсторе на первое место. Был всего один день, когда он оказался просто в топ-чартах России, Включай, куда не да. так сложно попасть. И по твоим словам, какой-то модер из зарубежного твича каким-то образом это увидел и лично тебя поблагодарил? Сука, да это звучит даже глупо. Я раньше уже показывал, что 700 тысяч людей не были авторизированы в аккаунты на твоем лучшем стриме. И ты хочешь сказать, что это та самая твоя аудитория ТикТока просто не зарегалась, но скачала приложение? Так вот, небольшой секрет для тебя. На айфонах и андроидах нельзя смотреть Twitch с приложения, будучи незареганным. И я сомневаюсь, что дети, которые смотрят ТикТок с телефонов, вместо скачать Twitch на тот же телефон, идут смотреть тебя с браузера или компьютера. Ну но, да. хочу отдать должное. Схема сработала на ура. Термин эффект толпы не совсем сюда подходит я хочу ввести новый эффект никаглая и это скорее даже не респект тебе а упрек в нашу сторону Обращение к зрителям. Признайте себе честно, заходили ли вы хотя бы раз к Никоглай на стрим, только потому что там большой онлайн и вам интересно, почему он такой. Лично я заходил, Нет. потому что у Чела была 1000, потом я хуяк не риск, не, потому не что что у Чела было 30 тысяч, потом хуяк 100, потом 200, потом полмиллиона. Ну да, да. Это грустно признавать, но одна из причин, почему сейчас Никоглай в топе, это именно мы с вами. Но это не наша вина, потому что Челу накрутили тысяч, условно 50. И еще 100 тысяч живых людей пришло посмотреть что за <смех> меня, че так много И чем больше ему накручивают Тем больше зевак приходит посмотреть А Конечно. дальше все просто такой же Когда ты поймал у нас волну, было. то ты заставил всех думать Что волна поймала тебя Потому что на тебя забайтились и обратили внимание медики, Тебя подхватили СМИ, YouTube каналы Блять, всякие рифмы и панчи Это просто пиздец, когда я захожу в паблик по рэпу Чтобы почитать новости про политику и Месси У меня вся лента в Никоглая И кстати, да, так, очень кстати, да. странно, что в предвкушении Разоблачения ни один из паблик Который форсил Никоглай и не упоминал про мое разоблачение, и это не просто так. Продажные, ну уже где-то уже уже написали Бабочки, уже у вас надо забрать право вообще освещать новости. Я видел переписки, где Никоглай просят админов не форсить это все, и они просто да, да, Коленька, хорошо, вы теперь соучастники. Я обещал не публиковать, могу скинуть стримером как гарантом, чтобы они вам подтвердили. Многие заблуждаются немного, когда говорят, мол, невозможно накрутить столько ботов. Вот вам яркий пример. Апрель 21 года. Стримеру кто-то накрутил 3 миллиона ботов. А 15 апреля Twitch выкатил пост, где заявил, что они удалили 7,5 миллионов аккаунтов ботов. Тогда еще почти у всего Твича поуменьшились фолловеры, которые когда-либо были накручены им. Словно говоря, там... Кто-кто-кто-кто-кто-кто? Олеша. Алеша, Йесус. Хесус. Дина, Дина даже была, а, буй, ну Бустер Бартишкин понятно, Стрей, Чит Беннет, а кто еще Гаечек, ну Гаечек понятно, что он там и даже этот Манрин. А Когда-либо были накручены, говорят, там поспамить ботами, либо провести рейд ненависти. Ой, ой. А сейчас мы уже знаем, что эти аккаунты регаются вручную, и задача людей, которые их регают, максимально сделать видимость, что это живой типа. человек при помощи ников, там аватарок, а задача тех самых водителей максимально симитировать живое поведение этих ботов. А дальше все просто. Огромным инфоповодом они привлекли к Никоглая большое количество живой аудитории, на фоне которой можно спокойно маскировать накрутку, и все, что остается Никоглая, это создавать образ видел <свят> образ Моргенштерна но это настолько нелепо выглядит что даже в такой простой штуке он умудрился а не, не... не знаю когда Моргенштерн когда это когда было что он у него образ кому не сделал я что-то конечно э, не заметил объясните в комментариях я конечно вот... <свят> но, нет я музыки, не видел говорят там взрывает чарты интернет и говорит об этом как он разъебал я ему верю. Но когда такие слова я слышу от Никоглая, не знаю, просто одна эмоция, Blood Trail. Вы понимаете, он, блядь, даже не умеет выводить камеру на стрим, и ему постоянно приходится звать этого фиксика из соседней комнаты для решения элементарных технических проблем. Ну ладно, похуй на это. Но уж точно на что не похуй, это на полное незнание элементарных правил платформы, на которой он делает, по его словам, историю и качественный контент. Блять на хорошем моменте мы конечно захотели я хотел сейчас закончить и да, потому что сейчас надо еще смотреть а вот это ну кстати тут адекватный нужен уже в адекватный, адекватного неадекватно а этот блевать и водку начали пить Бля, он призывал прямым текстом своих зрителей кидать репорты Хесусу и слать ему в чат какую-то хуйню такие кисту угрожал ну, ну, ну, ну, ну вот у человека мозг хаще существует или вообще он призывы вообще считается одним из самого жесткого, что можно сделать на Твиче. Они запрещены и за рейды ненависти можно вообще навсегда улететь в банк. После этого они посидели, пообсуждали это. Никоглай привел много ложных фактов из своей статистики, на которые я выше уже указал. А когда пришли со сквадовца Хесуса, чтобы показать ему на его обман, он отреагировал «Вам надо видеть». Во-первых, я да? хочу подметить, мы с перед тобой отчитываться вообще. Ты дядя, бля, закрой ебало свое, петут, ты ебаный нахуй, вонючий. Ничего себе он заговорил. То есть, эм, ну, как знаешь, алкоголь развязывает э, язык, конечно же, в некоторых местах, но настолько, чтобы развязало, чтобы, грубо говоря, легенде, говорить такую фразу, ну, блин, это как-то, даже не знаю, как сказать. Пипец, про просто никто тебе пытается вязать какую-то мысль, которую ты хочешь сказать, пошел нахуй просто. О, <свечная> о -о -о -о, <свечная> иди нахуй, вот сука, это... вонючая осуждаю ты хуятина, блядь, холодная подойка, залупа ебаная, блядь, шука, <свечная> леденец ёбаный, с магазина, блядь, <свечная> за 2 <свечная> рубля, иди нахуй. Выговаривай, выговаривай. Иди, я, осуждаю. Во, я как стример собственно, своего канала не одобряю, конечно, Он просто так, с нихуя начал оскорблять шела, еще и с запретным словом на Твиче. Не я уж то. Вот именно, он вообще, вообще, он думал, что он говорит, он либо специально это сказал, но Твитч равно же знает его, тогда смысл. Ты точно должен затирать за моральную, когда я вижу, ну, как Майкл. Как Шевцов был верит Хесу свою компанию. Так жестко, что я таких слов от взрослых даже не слышал. Да, Коля, это твоя армия. Ты не ведешь за собой аудиторию. Ты камельский, крысылов. И я не пытаюсь принизить твою аудиторию. Я уверен, есть адекватные, которые не будут слепо плясать по твою дудку. А если те, кто слепо поддерживает тебя, Коль, все будет хорошо, мы рядом с тобой. Знаешь, кого она еще поддерживает? Мальяр. Казанского стрелка. Это не должно быть так, что в таком возрасте просто нет понимания. А это правда. когда он, ну там была ситуация, когда этот пришел, шку... чёрт, так, так ну так выражусь. потому что ну черты стоят, 80% воды, и мы похожи на черти нет. короче, почему-то мне очень непонятна логика школьников, школьниц, что надо освобождать преступников из-за того, что они красивые. То есть по логике, что если человек убил человека предположим, сбил его на машине, надо его, типа, вытаскивать из тюрьмы. На что я могу сказать, что, ребят, вы дебилы, либо ланы, том конкретно, потому что, ну что за бред за красоту, не ценит человек, ценит за труд и за его уважение к другому человеку. Это не делается просто то, что красивый. красивое и такое, ааа, нет, из этого мы не делаем, как говорится, выбор и не делаем какой-то итог. Хорошо, а, а что плохо? Ты явно не тот, кто должен вести эту аудиторию. О, вершина айсберга. Ура, ура! я хочу это посмотреть. Так, как он будет называться? Выгода. Угу. Заключительный этап. В предыдущих частях мы вам рассказали про огромную схему накрутки, в которой замешано два сквада. Но для чего это делается? Правильно, в первую Бабки. очередь для рекламы. Почти ну, у каждого стримера, который... Ну, бабка, рекл... бабки рекламы это одна и та же. Здесь накрутки есть реклама. Но из этого исходит логический вопрос. Почему рекламодатели от них не уходят, если у них почти все зрители накручены? А ответ накрутка рекламы. Мы наткнулись на еще одно тайное сообщество. Бля, а прошлые еще есть... были водителями, а эти, знаете, как себя называют? Таксисты. Гномы. Бля, это вообще пиздец. Там, когда к ним заказ приходит, чел таки пишет Гномы, за золотом На всякий случай напоминаю про телеграм неизвестный источник Который в закрепленном комментарии Я шел по улице и случайно наткнулся на него И пересказываю то, что увидел на 100% труфах Начнем с того, что от второго информатора Нам удалось получить одну из самых новых версий Программ накрутки Я не знаю, удобнее уже не придумаешь Это веб-версия, то есть можно зайти просто с браузера В нее сразу вставлен плеер твича В ней есть все возможности предыдущих программ Которые намного Обалдеть. удобнее Тут даже есть бинды под всякий смайли и тому подобные темы. Главная деятельность наших гномов это регистрация аккаунтов под разные платформы. Будь то твич, будь то реклама на любом сайте. И конечно же с функцией депозита. Простыми словами, на них приходит заказ. Заказчик в нашем случае кто-то из завода. Скидывает деньги на определенное количество аккаунтов и деньги на депозиты, которые между этими аккаунтами распределяются. Мол, человек не просто зарегался, а еще и начал играть. Вы просто представьте, эти челы за один заход могут зарегать около 4000 аккаунтов, которые также по никам и почтам не будут отличаться от обычных зрителей. Обалдеть. И как можно заметить, работает они на целый сквад. Рекламодатели, mm -hmm. с которых они лутают десятки миллионов в месяц, просто наебаны в ноль. А между прочим, например, Никоглай получает за один стрим Казика Стейк полтора миллиона рублей. Да, кстати, он делает вид, что ему дают 500 тысяч рублей. Но недавно он случайно спалил, что это не так. То есть чел выводит перед стримом спокойно лям, потом играет на 500 тысяч, ну и подозревая, что все, что с них остается, делится Ванзола, который, скорее всего, также за это не. Не шарит нам удалось получить еще инструкции по состоянию Ну, он не понимает ну что вы за он не понимает что происходит в этом ботов на Вообще? обучение как регать депозитов под никоглая конечно тут я этого постить не буду увидел у неизвестного источника также mm -hmm. я видел все переписки и самое важное в которой завод проебался это переписка силиконовой зины и накручика где собственно говоря зина испалила никоглая О, смотри жопа сегодня просто реки сделаешь их буквально 5 ты деперов еще добавишь и все, остальное на третий стрим оставишь Потому что меня сейчас ебут очень много всего, блять, столько нереально, блять У меня 41 перводеперов, столько не должно быть за первые стримы Типа еще после стрима, то что оно все, мне сейчас ебут мозги, что пиздец, нахуй сейчас Столько траблов за этого вышло, блять, что это много, короче Трабл за этого Повел, понял, понял Все, давай тоже сделаю так Редеперов во время стрима все делать Что типа зашли те же люди <плодисмент> поиграть <mater> М -м. Можем, короче, делать вообще в точности, как Никоглаев делал, просто типа сумму меньше делать. то есть там объем рефт, просто уменьшить дела. то есть Никоглаев просто для стейка бьет очень много рефт, ну буквально я прям пару человек сажаю пару человек, в скобочках, в прошлый раз у меня 20 человек сидел на аккаунт пустые, правильно ты пойман за руку, как дешевка. Да, кстати, в неизвестном источнике было вообще все, что подтверждает, что вы наебываете рекламодателей. Помните, я говорил, что это реально твичевское ОПГ? Ой. В Южной Корее читеров сажают в тюрьму. В да. других странах арестовывают тех, кто обузит сапки. Тем временем у нас процветает мошенничество, в котором замешан топ-1 стример по статистике Твича. Огромная группа людей, которые выносят миллионы благодаря нарушениям правил платформы. И Никоглай в этой схеме самая главная деталь, так как он не только зарабатывает с рекламой, но еще, скорее всего, ему платят проценты. Несколько интересных фактов. Никоглай говорил Авилону, что не может вступить в Африке, так как не может выйти просто из сквада, так как есть проблемы с Катаной. Кстати, тут я вспоминаю старый скриншот, где Коля говорит о каком-то суперпроекте, который готовится совместно с Катаной. Также Никоглай хотел создать второй сквад, где были бы Жожо, Диппинс, Катана и другие стримеры. Угу. Одним из условий он поставил, что ему должны платить 50% с рекламы за трафик, который он им дает. Фух, угу. давайте подводить итоги. А, это в общем... Ну очень хороший соцпроект док Никоглай самодовольный, подлый и лживый чел, который состоит в самой большой схеме по накрутке Твича. Все работает MKM, по кругу, кругу зрителей, получение живой аудитории от инфоповодов, накрутка рекламы и так дальше по кругу. Перед выходом ролика Никоглай пытался выставить все так, будто конфликт постановочный. Пытался забайтить аудиторию на жалобы и, что самое страшное, пытался остановить выход ролика при помощи насилия, сватинга и слива моей личной информации. Вчера утром на меня вышел тот самый Абадон с новостью, что Никоглай ему Кубо-плеер раскладывает на протяжении, меня также обещали солнечно. Mm -hmm. Нашли его Интересно на куль, cool, тоже что 3% диалога вас с ролика Начали делать посты, где будут сливать вас Все остальные постепенно и, уверяю, вас Вы все будете в аху Я Поступил или нет, сделать для себя вывод по поводу Не заплатил за его грязную работу И mm -hmm. полностью слил мне переписку У меня на руках есть материал, где есть прямые Доказательства того, как Никоглай Просит присылать мне челов, чтобы Насильно заставить не выпускать ролик Материал, mm -hmm. где он просит сливать Мои личные данные и моих родителей где он просит вызывать полицию ко мне на дом чтобы у меня изъяли всю технику и скажу вам так недавно я оказывается был в 10 метрах от того чтобы меня отпиздили все это я отправил стримерам, метров. у которых вы возможно сейчас сидите и смотрите реакцию на этот ролик все топ стримеры твича которым я отправил его смогут вам ну мы не стримеры, мы ютуберы бы я просто мне интересно было вот это вот дело шумиха Ой, ой, ой, ой. Звук урбан. не могу. Пусть этим занимается Абадон. Но что я точно могу, это обратиться в правоохранительные органы и медиаресурсы, на которых ты существуешь. Ты перешел все границы, Коля. Ты нарушил закон и понесешь за это ответственность. По поводу накрутки. Да. Благодаря ей у Николая появилась живая аудитория. Аудитория, которая была набрана обманом и собирается до сих пор. И я уверен, что это все бы существовало еще очень долго, если бы не ты, Коля своим поведением ты обрек себя на это своим поведением ты подставил всех уёбков которые жили благодаря обману я уверен поставь любого вместо тебя и такого бы не было сегодня Конечно. мы все собрались в одном месте в самый последний раз эй мини стримеры вы думаете вас пронесло мы знаем про каждого и можете прямо сейчас зайти в тг коде и найти себя в списке списке в который больше не заглянут рекламодатели списке которому больше не поверят зрители 600 тысяч онлайна серьезно учитывая что при таком же хайпе Даша Корейка собирала 20 тысяч, учитывая, что стрим Моргенштерна с его девушкой, который он анонсов собрал около 7 тысяч. Ты называл себя королем Твича выебывался mm -hmm. тем, чего у тебя на самом деле нет. И только мы и заметь, не будет. что король-то на самом деле голый. Отказался возвращать инсту, на который было полтора ляма, потому что у тебя принципы, и ты не хотел платить ни рубля за нее. Я тебе не верю. Ты готов был дать лям за то, чтобы меня заткнуть. А может проблема в другом, может и инста накручена. Вас женова например, вообще не стесняется себе накручивать инсту. Или ты хочешь сказать, что правда, тебя забанили за слишком быстрый рост? Охуеть, Роналдо не выдержал конкуренции. Почему раньше Шич. это никто не слил? Да потому что у вас все как ты, Коля. В Пардонте была девушка под ником Грушка. Когда она ливнула, она узнала, что ей накручивали без ее ведома и начала об этом говорить на стриме. Что сделали глава Пардонте после того, как ей кто-то подарил 150... Я сейчас с желанием обижаки и баню с что происходит. Ну баню. Хотел задать, например, саб. Из-за того, что я ей модер плохо подарил 150 сапок, Они ей накрутили еще 100 праймов и фолловеров, чтобы ее забанили за абуз правда, вот не вышло. Давай, Коля, отмазывайся, скажи, что не знал об этом всем. Скажи нам, Коля, общаясь с Катаной, Обижакой, твоим годом и женовой, которые сидят у тебя в модрах с одного момента, которые пересекались с тобой по ботам на крутке. Давай, Коля, скажи нам хотя бы что-то. Или скажи, что я хочу подсосать с тебя трафика. Да, Коля, я его изымаю у тебя. Ты видел, уже со мной тиктоки начали делать, как я тебя уничтожаю. Но на самом деле, мне твоя аудитория и даром не нужна. Я дальше продолжу готовиться по месяцу к какому-то шоу чтобы набрать тысяч, двадцать, тридцать зрителей на каком-то самом хайповом своем стриме Пока тебе достаточно поиздеваться над Иван Зол и сделать вид, что у тебя двести тысяч Мне не нужна аудитория, которая при твоем просмотре моего ролика будет спамить Коля, трахни меня И мне не нужна аудитория, которая даже не знает о существовании кнопки дизлайк И как Танос собрал все камни бесконечности Женова, Твейнгод, Катана, Обижака, помните эти имена и щелкнул пальцами так, что нахуй сломал руку. 10 тысяч евро за сломанную руку? Чел, охуенные протезы столько стоят. Кому ты рассказываешь? Вы настолько все мелочные, что катана на твоей руке даже людей наебывает. Ты целых два месяца сидел на пороховой бочке. А мы с Коди просто нашли спичку. Если вдруг меня смотрят представители Твича, мы вам преподнесли и разоблачили самую большую накрутку на вашей платформе. Что делать дальше, решать только вам. Никаких призывов к действию. Но мы готовы с вами сотрудничать и лично все продемонстрировать. Этот человек... А вот, честно, если я добавлю, то есть я скажу, что человек не то, что гнида, а хуже некуда просто. То есть ладно, что он пытался удержать аудиторию при помощи маленького мальчика, при помощи этого Ивана, который ничего не соображал, и он вообще не вдупляет, что происходит в данной ситуации, а Иван пытался как-то удержать, потому что он и отцу звонил якобы... Звонил Ване, говорил, что надо вернуться. И якобы он, Ваня, спонтировал, ну, как говорил никогда спонтировал там стримеров, крупнейших людей. Да никому ты не нужен был тогда. При помощи одного человека, бедного, во-первых, он пытался наживаться, Он и нажился при помощи этого, потому что позвали на пушку. А потом еще он э, накручивал просто вот, вот, просто вот так. Как говорится. И... Даже еще выёживается на других, что говорит, я тот самый популярный, и такой, вау вау Но в итоге просто херня без палки просто, которая не выстрелила при помощи только ботов и одного бедного калеки. Класс, работаем дальше. Человек представляет опасность не только внутри платформы, но и за ее пределами. Спасибо всем огромное за просмотр. Я надеюсь, что мы не. Я тоже говорю спасибо за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайк вверх. Я, конечно, в этой ситуации поддерживаю именно Макрийского, но ну, а что он рассказал всю эту данную манипуляцию, потому что многого от накрутки, я, ну, я не не знаю, как это все происходит. Накрутку, да, ну, знаю, заходишь на сайт, там пишешь, сколько-то там подписчиков с сабов спокойно А так я, честно, впервые слышал о ней манипуляции с твичом, с такими программами по типу Be Like и другие, но я не, не запомнил вторую программу, я не так уж их запоминаю. Просто насколько эта схема работает просто на изи, и почему и даже модерации твича как-то не может добавить. Просто. Так что вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Wow.